Приветствую коллеги, на связи Алексей Лифанов. Сегодня хотел бы с вами поговорить о такой теме, которая наверное, многих волнует. Будущее торгов по банкротству, что нас ждет в 2020 году, к чему готовиться, будет ли торгов меньше, будет ли возможность заработать и многие-многие такие вопросы. Я думаю, что у каждого из вас есть в голове и вы хотели бы услышать на них ответы. Ну, конкретики может такое не быть сегодня. Я дам лишь основное направление, как я вижу, к чему могут прийти торги по банкротству? Как вы помните, в 2018 году в конце очень было много публикаций о том, что в 2019 году очень много будет сокращений персонала в банковском секторе, и в торговле, и в обрабатывающей промышленности. И многие прогнозы они сбылись. Мы можем с вами сами увидеть, что во многих городах у нас очень много предприятий останавливаются. Строительство замораживается, да, вот допустим, на пример буквально недавно в соседнем городе искали кафешку, чтобы провести мероприятие, так вот во всем городе осталась одна кафе, представляете, на 30 тысяч человек одна кафешка работает, то есть предприятия закрываются малого бизнеса, да, и это неудивительно, почему, потому что уже четвертый год у нас идет падение доходов населения, Раз идет падение доходов населения, то у нас во многих случаях побеждает холодильник, и, соответственно, семьи меньше тратят денег на покупку различных товаров, на оплату каких-то услуг, и, соответственно, предприятия малого бизнеса, не также теряют деньги. И плюс нужно учитывать, что у нас и НДС подняли, и многие другие налоги. И различные сборы и, соответственно, это все так или иначе действует на бизнес и давит на бизнес. И если посмотреть статистику, то уже на текущий момент у нас где-то на 10% увеличилось количество банкротств. Это в разном секторе, это и торговля, и строительство, и обрабатывающая промышленность, и сельское хозяйство. То есть все сферы у нас, по сути, попадают в банкротство. С одной стороны, это как бы плохо, да с другой стороны, если мы ставим себя, ставим себя как участника торгов и мы хотим заработать именно на этом рынке, то для нас это, ну, как говорится, не паханное поле. Можно покупать все, что угодно, как для себя, так и соответственно в качестве агента. Кстати, вот банальный пример, да, простой пример покажу. Вот буквально недавно мне написал человек в ВКонтакте, хочу говорит, купить вот такую комнату в Питере. Помоги. Но, ну, соответственно, мы с ним связались, обговорили все условия. И буквально 14 числа я подал заявку, соответственно, победил. И 16 числа значит, мне упали 45 тысяч на счет. То есть можете то есть увидеть, все скриншоты, все показываю. То есть вот для кого-то 45 тысяч это зарплата на за целый месяц, а здесь, по сути, работы было но на один час. Значит, переговорить с инвестором пообщаться с конкурсным, пообщаться с организатором, составить заявку, проанализировать и, соответственно, по нашей, кстати, методике, методике доктора Ватсона, которая позволяет буквально из-под носа выводить лот у ваших конкурентов. Вот было помимо меня еще два участника и, соответственно, я победил. Как это делается, мы, соответственно, рассказываем на мастер-классе. Если вам тема торгов интересна и вы хотите на ней также зарабатывать, то приходите на ближайший мастер-класс, ссылка будет под этим видео. И познакомитесь с нашими коллегами, которые также были студентами. Еще такая маленькая ремарка о том, к чему готовится. Посмотрите, пожалуйста, как у нас поменялось количество страниц в газете «Коммерсант». У нас буквально с, с января месяца 2019 года по текущую дату, да, по ну, я субботу 12 октября, у нас количество страниц увеличилось на 21. Это продолжается каждый год, ребят, у нас газета становится все толще, толще. и толще, когда я начинал, газета была в районе там 60, потом 80 страниц, а сейчас уже 184, и это, это мелким шрифтом написано, если вы ни разу газету Коммерсант не покупали, рекомендую в субботу найти, купить, соответственно посмотреть, там мелким-мелким шрифтом, все страницы прямо исписаны с обеих сторон. И это вот вам тенденция к чему готовиться, да, что торгов у нас будет только больше, в стране у нас ситуация скорее всего не улучшится, почему я так считаю, потому что у нас официально с 2022 или 2023 года будет снижение добычи газа и нефти, соответственно раз у нас вся экономика завязана на добычу газа и нефти и соответственно с этого у нас в основном платятся налоги и вся социалка, то в основном, если мы здесь, государство будет не добирать в налогах по нефти и газу, соответственно, оно будет добирать, вводя новые налоги и пошлины на население и бизнес. Да. Поэтому к этому стоит готовиться. И если вы хотите быть, как говорится, на коне, хотите, чтобы ваша семья жила в достатке, то рекомендую вот прийти на наш мастер-класс, познакомиться с темой торгов по банкротству. Здесь Ничего сложного нету, все понятно, главное практиковаться, как это сделать, мы рассказываем уже на более продвинутой версии в нашей академии, если вам а, то, что мы покажем и расскажем вас заинтересует, соответственно приходите, вливайтесь в наши ряды и становитесь нашими партнерами. С вами был Алексей Лифанов, увидимся в следующем видео, пока-пока.